Приветствую вас, тельцы! Смотрим май. Итак, месяц начнется с ретроградного Плутона, который будет образовывать квадрат к узлам. Но ну, это напряжение будет держаться достаточно еще долгое время, поэтому особо на него пока внимания не обращаем. По вашему знаку продолжает путешествовать Меркурий ретроградный, а это означает, что большинство из вас концентрирует свое внимание на себе, на своих личных вопросов. Скорее всего, они будут касаться желания разрешить чего-то, что связано с материальной стороной вашей жизни. Также положение северного узла в вашем знаке указывает на то, что вы уже на подходе к тому, чтобы чему-то научиться какие-то новые навыки получить. И этот процесс в стадии завершения, поскольку узлы скоро покинут ваш знак, слава Богу, перейдут уже на ось Овен-Весы. Но об этом будет уже чуть позже, в следующих консультациях и прогнозах. На что еще следует обратить внимание? 4-5 числа Венера будет формировать попеременно интересные аспекты, которые, ну вы знаете, Могут проиграться так, что вы, может быть, и не будете рассчитывать, что из-за этого получится что-то хорошее, но неожиданным образом оно может принести удачу. И вот это как раз может коснуться вашего взаимодействия с дружеским коллективом и какими-то удачными материальными поступлениями, такие, на которые вы даже и не будете рассчитывать. А также это возможные влюбленности. Но по ретро Меркурию, если это новое, то это ненадолго. А если это что-то старое, то оно принесет многим из вас незабываемое удовольствие. А может быть даже еще какие-то интересные, приятные подарочки и сюрпризы. Также 5 числа произойдет полнолуние в Скорпионе, и оно придаст страсть, страсть и также еще и вспомнит, вспомнит всякие былые обиды. Ну и у вас все это дело будет... Так, дело Шелуна, да. Это, она напрямую касается партнерской сферы. То есть, возможно, появление кого-то из прошлого, и с ней не с ним отношений. 7 мая. Венера в Раке. Капризная, душевная, домашняя, очень чуткая. Так, смотрим. Для вас это третий дом. Значит, вы можете увеличить количество поездок по своим родственникам или по делам родственников и вы знаете, вам это будет идти на пользу также возможны приобретения для дома, для семьи это может касаться и всяких технических средств, но уже после 15 числа желательно а до 15 можно продать что-нибудь ненужное, если оно у вас есть с 10 по 19 Меркурий будет находиться в очень интересных аспектах, которые будут придавать различные возможности для удачного решения насущных проблем. С 15 числа Меркурий также становится прямым, директным, значит дела пойдут быстрее, быстрее, быстрее. И с 16 еще интересное событие тем, что Юпитер перейдет в знак Зодиака Телец. Он там пробудет достаточно длительное время и будет все ближайшие пару лет наводить там порядки. Ну, не пару лет, а год. Вот я смотрю, там до 25 мая, 24-го он будет находиться в Тельце. Телец это на ну что? Это плодородие, это недвижимость, это финансы собственные, умение зарабатывать, удерживать что-то свое. А это значит, что для представителей знака Зодиака Телец все эти сферы будут максимально расширяться. Еще обратите внимание, можете поправиться, когда Юпитер идет по первому дому. А здесь еще получается, он будет идти по вашему солнышку, то вы можете ощутять, ощущать не только огромный прилив энергии в своей жизни, но и еще подъедать его чем-то вкусненьким и сладеньким. С 19 мая будет новолуние в Тельце, опять же в вашем знаке. Ну и что? Это какие-то финансовые вопросы. Будет настанет благоприятное время для решения любых финансовых вопросов, тем более, что же все ретроградные планетки, Закончились быстро и можно двигаться вперед. Теперь 20 числа Марс перейдет в лев. Когда он перейдет в лев, для вас это четвертый, раз, два, три, четыре, четвертый дом. Этот дом отвечает за семью. Я думаю, что многим из вас захочется улучшить условия своего места проживания, обзавестись с чем-то дорогим, красивым, качественным. А кто-то, например, захочет оформить свои отношения в браке. С 21 солнце переходит в знак зодиака близнецы. Начинаются дни рождения у близнецов. И в период, хотелось бы, чтобы вы обратили на такие числа, как ну, 21 22 23 Посмотрите, видите, какой квадрат квадрат это энергия но энергия очень агрессивная расталкивающая буквально все ну, локтями то есть для того чтобы чему-то прорваться то де действуют очень такие активные агрессивные силы вот эти вот Крест внутри, тоже противостояние между всеми этими узлами и планетами. Поэтому возможно, что в эти дни будет происходить что-то очень грандиозное и не поддающееся контролю. Возможные масштабные события, которые повлияют на жизнь каждого из вас. Ну, лично у вас, например, это проходит по э, таким сферам жизни, как ваш первый дом, партнерство. Восьмой и так, сейчас, не восьмой, так, раз, два, три, четыре, между четвертым и десятым, то есть это статус, семья, дом, карьера. В ну, этих областей лично у вас могут коснуться какие-то важные изменения. И обратите внимание на период 25-26, достаточно неплохие дни, когда Венера будет находиться в благоприятном аспекте с Ураном, а значит может принести вам удачу, удачу, приятные знакомства, удачные договоренности в поездках, все что касается подписания бумаг купли-продажи, ну, то здесь можете проявлять свою активность. Ну что ж, надеюсь, что месяц будет для вас, дорогие тельцы, удачным, благоприятным. Поэтому, кому понравилось, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.